Всем привет! Сегодня у нас на канале обзор Танген для портативных радиостанций. Вообще Тангенты это непосредственно сама кнопка или клавиша переключения с приема на передачу. Но в простонародье Тангентой называют весь блок микрофона с дополнительными органами, который подключается к радиостанции и кабелям. Сегодня мы рассмотрим 5 тангент для портативных радиостанций с самым распространенным разъемом типа Kenwood, спиновку которого вы можете увидеть у себя на экране. И первая тангента у нас это радиосила GT80. Выносная тангента с совмещенным микрофоном и клавишей передач. С помощью специальной жесткой прищепки эту тангенту можно закрепить на воротнике в кармане тангента радиосилы GT81. Это самая маленькая тангента с размерами 40 на 50 миллиметров. Ее можно носить на шее, благодаря специальному темляку, который идет в комплекте. Давайте достанем. Вот он у нас белый такой. Закрепляется он сверху. Помимо темляка, также с помощью специальной прищепки можно зацепить эту тангенту на одежду. Еще одна особенность радиосилы GT81 это дополнительный разъем под внешний наушник, разъем с 2,5 мм. Следующая тангента у нас это радиосила GT82. Ее особенность в том, что она водонепроницаемая, то есть имеет степень защиты IP67. IP это показатель способности техники противостоять проникновению твердых и жидких тел. Здесь у нас рейтинг IP67. Первое число означает защиту от твердых тел, второе от жидких. В данном случае это у нас значит, что тангента целиком защищена от пыли и от погружения в воду до 1 метра. Она также имеет дополнительный разъем для гарнитуры, джек 3.5, который у нас надежно защищен. Четвертая на сегодня у нас гарнитура с милитари расцветкой, это GT83. Она не многим отличается от радиосилы GT80, она поменьше. Также У нее довольно-таки жесткая клипса. И она, как и две предыдущие модели, имеет дополнительный разъем под наушник. Джек 3,5. И пятая гарнитура у нас это радиосила GT85 с дополнительной антенной. Подкрепление в виде прищепки на воротник или на карман. Дополнительная антенна имеет SMA-разъем. И работает в диапазоне от 400 до 480 МГц. Здесь выход у нас, соответственно, тянутовский разъем и выход на антенну SMA. СМА. Делано это для того, чтобы, если вы уберете радиостанцию во внутренний карман, чтобы не терялась у вас дальность при этом у самой радиостанции. Тангенты для портативных радиостанций существенно облегчают работу с ней. Вам попросту не придется каждый раз доставать ее для того, чтобы начать вести переговоры. В тангенте у нас находится и динамик, и микрофон. Особенно Это удобно в холодное время года, когда литиевые аккумуляторы садятся особенно быстро.